Ты пришел просить совета. Что придешь, я знал про это. Был мне знак на случай сей. Сон я видел. Бой Георгия со змеем, бой святых и черных сил. Ты, Иоанн, себя забывший, бивший бедную жену. Никудышный, все пропивший. Шел ты медленно ко дну. Ты со всеми заблудился. Но спасаться одному. Путь тернистый к небесам. И надежда на спасение. А народу строить храм. Не во сне, ли все это было. Не во сне. Тебя везде искали. Что ж, скажи, произошло. Я хотел вас всех просить: может, церковь восстановим? Может, станет легче жить? Что тут думать, прав Ростов, сколько ж можно в самом деле, как же церковь не поднять? Так Иван Ростов от рода, славу тихую снискал и почтение народа, хоть сам о том не знал. А в России все сначала не впервые начинать. Истреблялась, исчезала, а потом глядишь опять. Из-под пепла, из-под праха, где чернела пустота. После крови, после страха вырастала красота.